Всем привет, дорогие друзья! Вы находитесь на канале Games. с вами я София, и мы продолжаем эфир. Uh, прохождение. Сейчас вот, секундочку uh, прохождение. Так, есть у меня для вас хорошая новость, очень хорошая. Сейчас смотрите, смотрите, смотрите, мы берем вот это. Да-да-да. Вот. Вы видите все правильно? Мы делаем вот так вот. Да-да-да. Oh, Life, так, мы делаем вот так вот. А что нам, молодые, неопытные Да, там, тут Let's нужна красная краска сейчас, сейчас, я тут кое-что погуглила Кое-что посмотрела, кое-что увидела Кое-что прям Вам понравится, вам понравится Это, это, это даже я Тихо, тихо Где, где, где красная краска Она, по-моему, где-то в самом дали Где-то далеко, далеко Где-то далеко, далеко Лежит красная краска Мне бы ее найти А где она? А где красная краска? Не поняла? По-моему, где-то здесь. Тут что, нету? Вон там вот углу. Вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот она. Берем красную краску. Ну, иди ко мне, мой песик, песик, песик, песик, песик. Все хорошо. Все хорошо, сейчас все будет. Сейчас все будет. Сейчас сейчас, сейчас. Сейчас, сейчас. сейчас будет красиво. Сейчас мы все охренеем. Ah, yes. О, the да, в жизни наступает осень. Время, когда человек ищет, где бы укрыться fairs, Так, ладно, спустятся тучи. Так, рано, еще рано, еще рано. Сейчас вы все увидите. Сейчас это будет прям вау. Так, тучи должны сгуститься, тучи. Это мы должны покатить шар там, кажется, да? А где... Блять, как отсюда пройти-то, ё -моё. Это вот сюда. Идем сюда. Вот сюда. Так, это не, не те краски. Нам туда выше надо. Дальше, дальше. Я, я, я там? А, вот сюда, наверное. Да? Блин, лабиринт этот гребный. Или нет, или не сюда? Или я заблудилась уже? А, нет, сюда вроде. Да-да-да-да-да. Туда-сюда. Вот и шар. Катим шар, значит. Я тут еще увидела, да, тут ä, три концовочки. Да. Я думаю, я вам все их покажу. <музыка> давай, давай, давай, давай, давай. Так как мы сейчас будем собирать все, что только можно собрать, делать все, что только можно собрать, мы, короче, сейчас э, пойдем за батю. Опять снова за батю. Ну, я вам там хоть то другой покажу. как интересно. Давай же... Ну, давай, давай, кручу, верчу, запутать хочу. Давай, оп. Есть. Мяу. Вот так вот. Все, берем, короче, краски. Флешбэк, флэшбеки? Я не помню. А, нет, все нормально. Все, проходим обратно. Сейчас все будет красиво, все будет, будет так, как нужно. Так, как я... Хочу... А, вот, вот сюда, все, все, все, все. вот сюда, вот так, вот так, вот так, вот так, вот так. Идем, идем, идем, идем, идем. Так, по идее, жеребец, видишь, end, все, что мы принимаем все, мы за данных, когда который оказывается хрупким и недодовеченным. Человек и приходит и уходит, том, а природа остается. Which, Кстати, сдается мне нашему гордому мужеребцу, эта погода не Let's по душе. Вот, вот, вот, сделаем мир чуть светлее. Вот, смотрите. И мы потащили меч. Мы потащили меч. Вон что я смотрю. Теперь берем, значит, вот это вот. И time time я тебя предупреждал. Я не позволю тебе тратить stones. время на эту бесполезную пачканью. Ах ты ж козлина! Я тебе сейчас устрою козел. Я тебе сейчас устрою. Подожди, где? Где? Где? Так, это говорят долго. Но он, смотрите, вылезает. Это долго, но он лезет. Сейчас мы все будет, сейчас все будет, сейчас, сейчас, сейчас, сейчас, сейчас. Иди ко мне, иди, иди, иди, иди, иди сюда, иди. Так, его забрал отец, это типа означало, что нужно перейти в его мир и вот чуть-чуть, чуть-чуть там. Мы его забираем, мы. Гляди, мразь! Где ты, мразь? Где ты, мразота? Но пошипи на меня. Пошипи. Где ты там? Ш -ш -ш. Все? Иди сюда. Иди сюда. Иди сюда, иди сюда. Где ты, тварь? Ну, по крайней мере, мы теперь его не боимся. Подождите, я хочу его найти. Я его хочу вот прям сейчас здесь. И вот так. Ну? Ну, маразота. Вот это твое любимое место обитания. В чем дело? Куда ты делся? А вот он ползет. Понял? Змейный меч получен достижение. Понял? Понял? Вот так вот. Понял? Понял, как на меня наезжать? А? А? мразота. Вот так вот. И бы нехер. Вот, короче, все, да. Мы меч достали, все как положено. Пошли к дереву, короче. Все. Пошли ловить флешбеки на дерево. Мне бы еще вспомнить, где это дерево. А, вот, вот, вот оно. Все, вот оно. Вот оно, дерево. Пошли ловить флешбеки. Короче, я много всего интересного нашла, достала. Увидела, разузнала Так что у нас будут И будет еще две концовочки У меня для вас будет Мы дважды пройдем Получается Это все дело А может и не дважды Может быть я чуть-чуть сокращу Я не знаю, я подумаю Побежали, побежали все, побежали Вот, там концовка есть Естественно, за мать Которую, ну я вам говорила Есть еще секретная концовочка На-на-на Опа, пришел сволочь. Посмотрите на эту тварь. Пришел. Машет свой. эй эй -э -э. Так вот почему у меня лесенку падала. Смотри, смотрит. Так посмотрел на меня. Тварь. Ай-яй-яй. Ой-ой-ой. Ай-яй-яй. Сука. А, тут я такая. Главное посмотрел и дальше давай рубить. Дальше давай херачить. Зато вон карандаш у нас есть. У нас есть карандашик, мы пойдем рисовать. Или мы сейчас пойдем... Наверное, да, сейчас пойдем...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 Насадил накл моих. красиво же, прекрасно, ты же Все правильно, чтобы мне не пришлось переделать. По-моему, все идеально. По-моему, все более чем прекрасно. Так, а тут что, я, я не знаю. Мы, по идее, сделали все. Пойдемте опять по это самой. Там нам э, сказку про волка должны рассказать. Этот дохлый змей. ха Воу-воу-воу-воу-воу! А, достижение, в некотором царстве называется! Все, Кино не будет? Понятно? Все грустно, кино не будет. Печаль, печаль! Вон там вот что-то есть, вижу вдалеке! Там что-то есть, кружки опять какие-то мерцают, мелькают. А это чё? Смотрите тоже какая-то из, ли, ли, из листочков. Да обычно к матери нас ведет. О, -о, О, ну такой себе. Тут типа собака похоронена, да? Типа батя грохнул пса. Печаль тоска. Ну пошли дальше. Вот тут вот что-то, да? Вижу, вот, да, дорожка какая-то ведет нас куда-то вглубь. Единорожка наша. Единорожка валяется. А что это? Почему розовая? А, потому что хочу я, чтобы она была розовая, вот и все. А тут типа выход. Подождите, подождите вас вы с выходом. Я еще не нагуляла здесь. Мне кажется, тут еще есть что посмотреть. Я так думаю. Вот там дождь какой-то идет, смотрите-ка. Смотрите, да. И дети бегают психованные. Так, тут есть туда дорога, есть сюда дорога. Пойдемте сюда пока что. Тут опять все закрыто, все прикрыто. Так. Прохода тут, типа, нету. А если в эту сторону? То мы знаем, вот этот прохода, типа, нету, а на самом деле он есть. Или, или действительно нету? Действительно нету? Так, ладно, пойдемте сюда. У нас куда выведет. Ну, паровозик вот тут -вот стоит, нас ждет Мне кажется, с капли крови какие-то, еще что-то Так Ну, давай а, О, О, еще как Это нарочно, да? Ну, вообще, да мы решили идти по линии матери. Короче, короче говоря, ну, на самом деле, то есть, как я прочла, чтобы вы тоже были в курсе, на всякий случай, не знаю, зачем вам эта информация, но я буду хе -хе мерзким спойлерщиком. Короче, тут такая тема, что не важно, что, не важно, как ты рисуешь картину. Самое важное, как ты ее закончишь. Типа, мелками ты ее закончишь, или ты ее закончишь э, красками, как, как хочет отец. То есть тут э, вот так вот как-то. Вот смотри, тут кружки, они меня ведут. Ты <связывая> пта. Куда-то привели так. Карандаши. И чтобы это? Опа, очки. Здрасте. Да почему меня телепортируют постоянно куда-то? Так, верните меня обратно, пожалуйста. Ш что опять происходит? Телепортнул меня опять куда-то. Зачем-то, почему-то. Так, тут это пони, пони не туда. Где люди, где кони, где пони, боже. Так, вроде мне нужно куда-то туда двигаться, да? Насколько я помню. Да что ж ты делаешь-то? Да не заблудилась я! Что происходит-то? Что, что началось-то? Так Пара-папам Нет Туда пойдем Блин, я уже забыл, за -за забыла, куда? Где-то -где должны быть чашки, чашки-кружки Это что? А это вот наше вот место, куда, собственно, да. Это что за место? А, мы тут были, да. Ну, Идем туда. Тут яблонька растет. Сто пятьсот указателей. Типа туда-сюда. Пойдем вот так вот. Где кружки, мать вашу? Так, цветочки. Цветочки это хорошо. Главное, чтобы меня опять никуда не телепортнуло. Так, вот кружки. Кружки, кружки. Вот, вот, вот, вот. Пошло, пошло, пошло. Вот! Что это? Какая-то херня, и мы стоим. Окей. Опять телепортнуло. Что ж ты будешь делать-то? Ладно, все иду, иду обратно, все Ладно, хватит не телепортировать-то. Так, там есть дверь. У нас есть карандаш. мы сначала в дверь зайдем. Правильно? Так, э, а где дверь? Где дверь? Куда? Туда. Туда, туда, по-моему, дверь, да? Нет, не, не сюда. Я боюсь! блять, а! <смех> а! <смех> а, вот это сейчас было внезапно, нет кружки. Нет, не туда, подождите, <смех> блядь, это мурашки по ногам побежали, вот это сейчас было внезапненько однако, сюда, да? Блять, а куда идти-то, я что-то заблудилась, лапы, ноги, ноги, лапы, где проход-то? Так, пони. Люди поняли. Вот, да. Вот дверь. Зайдем. Я потому что я, я хз. Так, Мишка. Мишка косолапый. Получше уйдет. Оп. И ушел Мишка. Все, скукожился. Его скукожило. Так, все. Да, все закрыто. Е-мое. Змеи, волки, волки-змеи, были нахренеть! Я так, походу, не очень неудачно повернулась, да? А? Ладно, мне нужен еще один меч. Опачки. Ну тут типа я ничего ему не сказала. Какие-то наручники. Что тут происходит? Тут это. что-то новое пошло? Нет, это тут мертвая собака. А тут что? А мы оттуда, да? Да-да, да-да, да-да, да, -да, -да, -да, -да, -да, -да, -да. Все, возвращаемся. Возвращаемся. Хватит гулять, все, идем рисовать. Ну, по идее, мы тут сделали все, что могли. Наверное, вроде бы, по идее. Блин, ну этот волк, конечно. Ну вот, пожалуйста, надеюсь, ты довольна. Перестань плакать. Продолжим Can завтра, и лучше бы тебе God, на этот раз делать все как следует. Вот так вот. Оглядываясь назад, я понимаю, что отцу на самом деле ребенок был не очень нужен. Не удивительно, что мне никогда не позволяли почувствовать себя ребенком. Нет, прежде всего отцу нужен был преемник. Человек, который продолжит его дело. Все остальное было для него просто помехой. Ну, вообще неплохо. Так, типа. Что это? White pink! Почему розовая? Ну, это мы собирать не будем. Тут оно незачем. Мы сразу пойдем на концовку матери, тогда выберем мазер. Так, флешбеки. Флешбеки нам, по идее, не очень нужны. Нам эти картинки не нужны, флешбеки тоже не очень нужны Пойдемте сразу в кабинет тогда отца а? Попробуем <coughs> Сейчас все сделать быстро не, Заодно не будем собирать все эти, Кучу все, вся, всяких этих ä, предметов Быстренько uh, Да с какой вещью не так-то? Вот каждый раз одно и то же Я не понимаю, что, что С какой вещью Так, все, заходим сюда нам тут даже не... Вот реально, по-моему, не обязательно что-либо собирать. Главное, его все время ходить, да, вот на сторону матери. Пойдемте на сторону матери. Я хочу вам показать ее концовку. Потом пойдем на концовку с батей. Так, тихо, не убейте меня. Я тут это, мимо прохожу. А, потом hey пойдем... Oh, так, смотрим. Открывай, давай. Но, это не Ну давай. Huh. Она еле держится, такая, все еще не так. Фига, ты в стену долбишь, блин. Да? Несу, несу, несу. Сейчас мы нормально отыграем. Или не нормально, как лучше, я даже не знаю. Ну давайте нормально отыграем. Или нет, до конца взбесим его. Не вижу я цвета. Причем, матерь не бесит. Right, then... Если не можешь сделать правильно, лучше вообще не делай. Ну, будем его бесить по полной. Короче, окей. Мы его взбесили, мы молодцы. А! Мать нам и слова кривого не сказала. Между прочим. Пока что да Привет Он разве так белый? Он, по-моему, на меня бежал всегда Так, вот как раз этот бардак Тут мы сейчас все осмотрим Кстати, мы же в прошлый раз у нас не получилось А хотя, в принципе, что будем осмотреть? Мы в следующий раз осмотрим как раз Нам в следующий раз надо все и собрать Все собрать, все осмотреть Все быть повнимательнее Давай вот, спускаемся на оленя. И вот как раз вот идем проверять. Так, тут записки говорят, они могут находиться тут, если вдруг что. Либо они могут находиться вот тут, вот оно. И либо на столе. 1, 6, 5. Заткнись. Кстати. Нормально. Так, все, залезаем. И погнали. Один. Шесть. Пять. Отлично. Хватит меня мучить. Так, это мы you уже все видели. Пошли no дальше. Тут было, тут my... было. Like... Я не могу I'm ничего doing. изменить. Нет смысл жить в прошлом. Так Ну, отпусти меня, что трава Во, погнали Погнали наших городских Быстрее, быстрее несет нас а, Давай Так, матерь занимает вот большее место Батерь вычис... вытес... вытесняется Идем опять в сторону матери я думаю, за матерью мы быстренько сейчас закончим Чисто чтобы вы посмотрели концовку Уэть, Я поворачиваю хорошо Так вот, будем, типа Пидран такой Так, ну это мы помним, да А если я это не посмотрю, да? Так, так, так, так, так Это мы увидели А что, нет? А, то есть Можно идти еще куда-то Или нет, или да, или нет А где я? Так, падший шкаф. Падшая душонка шкафа. И куда мне? Блин, а я... Куда идти? А, вот дверь. Господи, блин. Надо запомнить, что тут дверь. Так, и мы бежим, ему мы навстречу. Он бежит навстречу к нам. разбивает сбивает поезд. Все как положено. Сейчас у нас прилетит люстра. Смотрите, летит люстра. Люстра, я говорю, летит. А, нет, мужик пришел. Я не могу, отлетел и без... О-о-о, Каких-то кукол вдруг отдержал. Еще что-то. А вот и Так, теперь пожар. Тут пожар. Тут пожар. Везде, пожар. Везде пожар. Везде пожар. Давай, быстрее, быстрее, быстрее, быстрее. Все. Розовая лошадка наша. Поэтому она розовая была в рисунке. Так. Сюда прилетели, туда прилетели. Опять! Сколько раз я просил тебя убирать это дерьмо из коридора? Где? А ну конечно слезы. В этом доме все решается через слезы, наверное, или таким образом. Я просто решила обратить внимание, что у меня там со звуком, а он такой. Я поняла то, что это не хорошо. Так, значит, разлетаются, вот это, вот все. Ну тут, тут в принципе пофиг, в какую сторону идти нам, да, получается? А да, куда, куда идти-то? Я опять заблудился. Вот сюда, по-моему, да? Нет, не сюда, туда. Блин, я опять тут блуждаю. Что за херня? Ладно, сюда. Сюда? Её, опять, наверное, дверь какую-то не вижу, да? Стоп-худоло. Где дверь? Что за звуки? Где дверь? Дверь, где говорю? Я, я опять не буду куда идти, черт. А, вот! закрыты между прочим. Значит, нам не сюда. Так, нам. Сюда? Ну, светит сюда. А вот и дверь, кьё мое, Не видно нифига. Пошли. Короче, сразу заходим на лесенку наверх, наверное. Собираем портрет матери. Так, где? Вот тут вот. Так. потому что без портрета, я так понимаю, мы не продвинемся. Где тут лесенка наверх? Где она тут? Вот она. Вот поднимаемся сразу наверх, сразу, сразу не будем терять времени, быстренько сейчас пробежимся. Я надеюсь, я даже закончу э, вот это прохождение как раз в одну серию уложусь. А следующее уже придется делить, потому что нам нужно будет собрать абсолютно все. Я думаю, вы поняли, да? Нам нужно абсолютно все собрать, мы должны абсолютно все увидеть, мы должны абсолютно все понять. Мячик. Спасибо. Идите в жопу. Что тут это, меня пугают? Пойдем дальше. Так. И мы, у нас будет следующая секретная концовка, потому что в принципе концовку за батю мы видели. Она там типа, вот, я нашла прощение. да да Я его поняла. Не поняла, поняла. Поняла, не поняла. Так, толкаем шкаф. И, типа, чтобы получить эту секретную концовку, нужно именно по пути от сайта. Где там листочек? А, вот он, приземляется. Кстати, да, для тех, кто не видел, вот уже друг, другая фотография матери. Так, пробегаем дальше, поднимаемся. Естественно, сейчас, по идее, должны наорать, я уже не помню, а может, и спокойно он с нами поговорит. Так, все, открываем. А, Клейм. Oh. А, Принцесса. Не надо меня так пугать. Особенно, когда я работаю. Что скажешь? Oh, like well, Что не нравится? Че? Зашибись, перевода нету. Типа, не нравится тебе это? Видимо, дочь выразила А, вот, господи, дверь Ааа, Я не вижу эти ручки, долбаные ручки Так, интересно, а если я не возьму вот эту херню А просто вот так вот пройду, это нормально? Я могу так сделать? О, батя передвинулся Привет Так, ну выбираем опять мазер Причем батя так вот очень сильно передвинулся Хочу я вам сказать, он прям такой чпоньк а! пополз пополз так идем снова за матерь ну там это самое да, да да да да тут теперь дни рождения сейчас будут да да да я иду иду иду Эть. не надо смеяться тут я так понимаю а смотрите торт с тремя свечками это когда все было хорошо ей было три годика Happy birthday, dear. Никто не помнит тортики в таком возрасте Никто не помнит их, да Пошли дальше Что ты там ржешь? Прекрати ржать Сейчас в меня фрукты полетят Ножи полетят, да-да-да, фрукты Пошли дальше, дальше, дальше Мячик Ножи уже не актуальны это открываем. Сейчас мы быстро быстро быстро быстро быстро быстро Ну и, в принципе, отца мы тоже так быстренько пролетим. Но я так думаю, ничего страшного жить, нет? Ты что, с ума сошел? What? А что такое? Ты говорил, что намечается вечеринка. Я просто начал ее пораньше. Упс. Э, тут ей уже сколько? Пять? Получается лет. Годиков. Уже, видимо, началось вот все. ай яй яй, -яй, -яй. Ну, забачу вам будет и намного интереснее, я так думаю, наблюдать. Мне кажется, там история более правдивая такая. Так, прекратите меня сейчас укачает, камеру шатает, жутко. Да-да, иду, иду, иду, иду, иду, иду, иду. Я просто сейчас вот всякие вот такие вот моменты, которые отключу я. Этот раз все будет безупречно. Должно получиться. Я докажу, что вы ошибаетесь. Вы все ошибаетесь. What? Что? Not, not не сейчас, принцесса. Down, Иди порису... поиграй с куклами и порисуй мелками. Папа очень занят. Так, 3, 6, 8 лет ей. Вот тут ей 8 лет. Там уже все плохо. А что, это Это не для меня личинка? И она не двигается. Да, не двигается. Ну, побежали. Волчара. Здравствуй, волчара. Ну, мы прям вот молодцы. Мы прям так посмотрели много всего. От... Ой, нет. Ой, сейчас начнется. Ой, нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет. А, кстати, мы можем посмотреть флешбеки и ничего там не делать. Кстати, аптечку. Или сделать все то, чего... Ну да, в принципе. Можем сейчас посмотреть флешбеки. мы их все равно будем смотреть. Надо подумать, как сделать правильно. Как интересно. Как, как сделать это интереснее. С этими флешбеками. Наверное, я их сейчас быстренько пробегусь по ним. Я ф -ф эти самые э, рисунки собирать не буду. Так, ну тут э, алкашка тут. Ах, ты не хотела, конечно же, это все исправит. давайте уже, а можно это так спопустить? Капкинся! Да, давайте покажем флэрбэке, негативно. Блять, мы все равно их Maybe будем сомнеть. Потому что мы их в позитивном посмотрим, я не знаю. Ну, давайте, короче, да, посмотрим флешбеки на всякий случай. В которых мы ничего не будем делать. И где батя будет там полнейшим говном. Или не будет полнейшим говном. А, ну там котик потерялся, все дела. Сейчас мы вот это вот... Короче, посмотрела я по поводу вот этой вот загадки. Что-то как-то она не это... Не, не, не увидела ни у кого, как оно... Как оно решалось бы нормально. Серьезно. Реально не увидела. Поэтому я просто возьму вот эту вот присобачу и поехали. Как-то да. На тебе. Колесика, на тебе хвостик. Все, по погнали. Неси меня, лесной олень, свою страну оленью Да у нас котик, да? Как, как это будет? Неси меня, котен, свою страну котовью, а? А, чё, они там? А, да. да, да. да это мы уже слышали, это мы читали. Ну, забачу, естественно, вы понимаете, диалоги поменяются, я их э, зачитаю. Просто эти диалоги уже были... Это как бы окей Так, давай раздвигай, да КТ как этот самый, блин, пророк, который раздвигал море Только это вещь раздвигать Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй Ай-яй-яй-яй-яй Кто-то там Кто-то меня тут это Потик, Потик, давай давай давай давай, давай. Все, мы пришли Ура Все, иди к котяткам Ты молодец, хороший-хороший котик Умничка, да, посмотри на меня Улыбнись и ползи Ползи к котяткам Ползи к котяткам Пожалуйста, котятки, и я пойду Так, все, откройте мне дверь Все Матерь, вот она так. Это жирный, жирный намек Что она на выпил Пошла в ванную То есть они ругались, ругались Она Daddy's в конечном итоге working, это, so Уже не, we, не вынесла, не выдержала, не выдержала И пошла это. <как> <как> <как> Того самого Ну то есть да, прощальная Я тебя люблю и пошла <как> На выпилку. Это, конечно, очень грустно-печально, отстойно Так, все, пойдем Ну давайте, да, в посмотрим сейчас быстренько Сбегаем на первый этаж Сколько у нас осталось? А, у нас еще есть время, да, посмотреть на флешбеки. Начнем мы, пожалуй, с кухни. Давай, вот так вот. И вот так вот по кругу пойдем. Так, пошли. Да, вот, флэшбэк номер один. Так, мы не открываем дверь. В прошлый раз мы открыли дверь, сейчас мы дверь не открываем. Что? Перестань смотреть на меня так. Пес оказался здесь не случайно. Ладно, можешь выпустить его, на этот раз. Ага, это типа... Ну, кар картинка та же осталась, типа... Он... А, он запирал каждый раз пса тут. Когда тот ему доедал, он запирал туда пса. Окей. Этот флэшбэк мы посмотрели. Я не помню, в ванной есть флэшбэк какой-нибудь? Не помню, по-моему, нету тут никакого флэшбэка Мы просто смотрим на это, на Гавай, Смотрим сюда и уходим Да, тут флэшбэк Вот тут тут есть флэшбэк Быстренько проходим Накрывай Да, здесь стоит хаос Флэшбэк Тут мы не будем закрываться Тут мы не закрываемся Он сейчас от откроет дверь и будет орать Черт, что черт, возьми ты тут делаешь? Убирайся отсюда! Но нам все равно придется тоже по плэшбэкам пройтись. Но... Мы будем стараться все делать в более позитивном ключе, чтобы пройти вот так скажем игру на сто Так все, спускаемся вниз. У нас сейчас чи чисто проход по плэшбэкам. Так, где он тут? А тут, кстати, я тоже подсмотрела и поняла, что тут делать надо. Ё-моё! Тут, оказывается, вот что надо делать. То есть он не может вспомнить мелодию. Я нахожу ноты, даю ему. Я просто до этого пытался идти, yes. и что-то как-то... Вот, да-да-да-да-да. То есть это правильные флешбеки, вот это вот. Сейчас мы их изучим, и все сделаем правильно на следующем прохождении. как раз пройдем игру на 100% на секретную концовку. Все как положено. А вы, между прочим, будьте со мной, чтобы я одна тут не страдала, да. А то у меня АБС меня подвел, это меня подвело, то подвело. Не прикольно этого, вот вообще ни разу не прикольно. Так, посмотрим сейчас все флэшмейки так чисто вот, чтобы было. Так, открываем. Тут мы не будем трогать граммофон. Посмотрим, что будет. Please, please help me. Пожалуйста, помоги мне. Больно, мне так больно. Я больше не могу выносить эту боль. Не будем трогать его. Почему ты мне не поможешь? Oh, you're... Ты you're... такая you're... же, как и твой отец! You know, вам на yeah, меня I'm... плевать! Ты, наверное, только и ждешь моей смерти. Пам-пам-пам! Это! <пас> <пас> <пас> Так, это наша комната. Сейчас, сейчас, сейчас. Так, мы, мы были здесь. Это что у нас? А, это его, где портреты. Тут, по-моему, флешбака нету никакого. Если я не ошибаюсь. Да. Так, сейчас тут где-то была комната еще одна. Так, тут мы были. А почему мне кажется, что тут была еще какая-то комната, в которую я не заходила? А, в ту комнату. Так, окей туда дальше так заходим вот будем вертеться, крутиться мне кстати картинка больше нравится когда вертишься и крутишься right, вот right, просто right. вот, смотрите вот вот мои so, руки вот right. вы их видите вот они right. вот массируют мои виски Whatever я happens, расслабляюсь вот так чтобы не случилось смотри на меня и слушай так начнем ah, yes. Ах да, принцесса оказалась одна в темноте. Но что-то ей подсказывало, что где-то рядом рычет злая ведьма. Когда глаза принцессы свыкли с темнотой, она уловила краем глаза какое-то движение. <свык> Не верти головой! Давайте повернем. Продолжай! Когда глаза принцессы с выглядели она уловила краем глаза какое-то движение. Но она боялась пошевелиться, зная, что это ее погубит. все, все, все, все, все, все, все нормально. Но она боялась пошевелиться, зная, что это ее погубит. <рисклоняйтесь> Не верьте головой! Не верчу, все хорошо. Подожди, дай, я поддержу пока. А. Принцесса услышала жуткое рычание. Ведем сюда. Монстр принюхился, его настороженные уши ловили малейший звук. Ах, а нам куклу тащили за ноги. Так Принцесса не шевелилась, и пес прошел мимо. Воздух был неподвижен. Принцесса прихенно вздохнула. На мгновение ей показалось, что самое страшное уже позади. Но она понимала, что еще. Да-да-да. Так... And yet she knew. Eyes front, young lady. Смотрю Что до конца еще далеко Опасность притаялась где-то рядом Стоило лишь шевельнуться и все пропало Отспеняв от ужаса, принцесса продолжила смотреть прямо перед собой Внезапно Она услышала жуткий смех То была злая ведьма это гнусная карга ненавидела красоту. Ну, блин. Давай, короче. Жди. Не отводи взгляд. Все, я отвела взгляд. Тут хочется. Смотреть на меня. Он сам. Она сама. Ибо сама была решена этих качеств. Ты хочешь, мой до сказки был счастливый конец или нет? Проклятие только не это опять! Ладно, принцесса все время вертелась и ⁇ рзыла, поэтому прислужник злой ведьмы заметил ее и уволок в темноту, где она сидела навсегда! Конец! Проклятие только не это опять! А человек раз. Не Все? Моя вина. Виновата всегда. Была я. От меня требовалось только стоять и не шевелиться. День за днем. По несколько часов подряд. Пока, наконец, он не добьется зала... желаемого результата. Я потерял счет этим попыткам, но после каждой из них я чувствовала себя причиной всех его неудач. Мне, мне вот это как-то больше нравится. А вот и дверь открылась. Все, мы все посмотрели, мы все успели, мы, мы большие молодцы. Не, реально, мне эта картина больше нравится. какая. На самом деле... Отсюда кажется, что это пантера на самом деле, а не волк. Ну, по всей задумке, это волк, который тащит, кстати, нас, <laughs> между прочим. Так, на, на секундочку, на минуточку. Так, ладно, пошли, дверь там открылась. Сейчас мы лицезреем концовку, если прислушиваться к матери, так скажем, да? Так. Значит, после того как прошло столько лет, после всего, что я пережила, через здесь, здесь с моей матерью нужно поговорить. Это все, что ты мне можешь предложить? Из всех возможных, возможных мест ты выбрал эту комнату? Думаешь, я глухой? Я Прекрати реветь, а то я сам приду. Так много воспоминаний. Именно эту комнату, с которой связано бесчетное множество моих воспоминаний. I I could... Я же сказал could... тебе заткнуться! А, oh, lovely... ah, эти приятные воспоминания. Я представила, как он стоит здесь, необычайно довольный out. собой, уверенный в том, I mean, что этот кусок холста каким-то образом все исправит. Я представила, что, What что, I would что бы я ему сказала и что бы я сделала. My daddy... Знаешь, папа, you shouldn't have. не стоило этого делать. Really... Не стоило you're этого you're... делать. You're... Ну вы помните прошлую кор... концовку, она его простила. А тут все. Тут она погорела с этим домом, получается. Никто не выжил! Никто не вышел! Никто не выжил. Вот и все. Вот и все. И мы на этом заканчиваем. И тогда уже в следующей серии, блин, и... меня ОБС, конечно, так подвел прям пипец. Вы бы знали, как мне сейчас обидно и больно, и прям вообще еще из-за этого стрим отменился. Вот это... Что вот это вот, блин, такое вот? <смех> что, что это такое? Какая-то фигня. Я не знаю, видно вам? Нет? По идее, видно вот эту какая-то вот не, не, непонятная хер, хероборка. Короче, большое спасибо, что были со мной, за то, что смотрели меня. Оставляйте свои комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И всем до встречи в следующих сериях, в следующих игрушечках. И всем пока-пока.